Раздолье, тройца из года в год мы ждем этого момента, и скоро он произойдет. Главный рекорд FM OpenA 2012. Тебя ждут лучшие рекордные диджей. И главный гость, диджей Печкин. Казань. Это будет нечто. Эй, танцпол, взлетай! La música suena, la noche Three, yeah. yeah. yeah. yeah.